Привет, посетители Немиркин Центра! Бывают ли у вас моменты, когда вы просто чувствуете себя не в ладах с собой, друзьями, своими увлечениями или все вышеперечисленное? У всех бывают нерабочие дни. Но бывает ли у вас ощущение, что эти события происходят немного чаще, чем вам хотелось бы? Если да, то, возможно, вы испытываете выгорание. Выгорание – это способ вашего тела сказать вам, что вы истощены эмоционально, физически и умственно. Обычно это вызвано сильным и продолжительным стрессом. Если вы долгое время не решаете эти проблемы, ваше состояние может ухудшиться, и это может привести к снижению самооценки и даже депрессии. Поэтому, чтобы помочь вам быть более осведомленными о своем психическом и эмоциональном благополучии, вот семь признаков того, что вы перегорели. Первый – вы много откладываете. Вы постоянно откладываете дела, которые необходимо сделать. Одним из поведенческих симптомов выгорания является отказ от ответственности, лень, которую вы сейчас испытываете, может быть криком о помощи. Этот постоянный отказ от выполнения задач может быть вызван тем, что вы боитесь провалить задания, которые вы должны выполнить. Возможно, вам поможет разговор с кем-то о текущем давлении и стрессе, который вы испытываете, и взять отпуск, пока вам не станет легче. Второе. Вы изолируете себя от других. Вы устали от общения? Часто ли вам хочется побыть только с самим собой? Из-за переутомления сам факт встречи и общения с людьми может показаться слишком утомительным. Вам может казаться, что вы говорите только о работе, жизненных обязанностях, что может усугубить стресс, которого вы пытаетесь избежать. Помните, что время, проведенное в одиночестве, очень важно, но эмоциональная изоляция опасна. Такая отстраненность может быть симптомом депрессии. Разговор с психотерапевтом может оказать большую помощь для вашего психического состояния. Помощь всегда доступна. Согласно статистике, лишь небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, подписываются на наши видео. Поэтому, если вы не подписались и в конце видео вам понравилось то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье. Спасибо, что были здесь. Номер три. Вы становитесь очень нетерпеливым. Все действуют вам на нервы? Каждая мелочь, какой бы пустяковой она ни была, вызывает у вас раздражение? Это может быть признаком скрытого стресса и тревоги. Причиной выгорания является образ жизни, когда человек работает слишком много, без достаточного времени для общения или отдыха. Этот приступ негативных эмоций может быть результатом недостаточной поддержки со стороны друзей и близких. Таким образом, здоровая социальная жизнь вне работы или учебы полезна для вашего психического здоровья и может снизить вероятность выгорания. Номер 4. Вы не можете заснуть. Как бы вы ни устали в течение дня, зевая, является ли ночной сон трудной задачей? Было проведено исследование, в котором наблюдалась связь между бессонницей и напряженной работой. Они обнаружили, что бессонница тесно связана с выгоранием. Недостаток сна также может привести к повышенную вероятность высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и многого другого. Суть в том, что вам нужен сон. Некоторые домашние средства от бессонницы – это придерживаться графика сна, оставаться активным и ограничить кофеин и алкоголь в своем рационе. Хотя бессонница является распространенным расстройством сна, она может привести к серьезным проблемам с вашим здоровьем. Медицинский осмотр, проведенный специалистом, также может помочь вам поставить диагноз и лечение недостатка сна. Номер пять. Ваши прежние увлечения больше не вызывают у вас восторга. Находите ли вы еще радость в занятиях, которые вам нравились раньше? Если ответ отрицательный, то эта незаинтересованность может быть следствием эмоционального истощения. Постоянная незаинтересованность и отсутствие желания что-либо делать – это еще один симптом депрессии. Вам может помочь общение с близкими людьми и рассказать им о своих проблемах и проводить время за новыми занятиями. Постарайтесь ограничить общение с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя плохо, поскольку они могут только ухудшить ситуацию. Вместо этого вы можете найти новых друзей и наслаждаться их эксцентричностью. Помните о том, что вы не одиноки в своем чувстве выгорания. Многие люди могут вас понять, так что не бойтесь открыться. Номер 6. Ваша успеваемость на работе или в школе ухудшается. Вы часто опаздываете? Число ваших пропусков начинает расти? Выгорание может быть непомерным, поэтому вы можете обнаружить, что делаете практически все, чтобы избежать своих обязанностей. В такие моменты может помочь размышление о том, о том почему вы делаете то, что делаете, почему вы вообще выбрали эту сферу деятельности. Когда вы в последний раз искренне улыбались, вернитесь к своим позитивным дням и окружите себя мыслями, людьми и поступками, которые делают вас счастливым. И номер 7. Вы обращаетесь к привычкам, вызывающим зависимость, чтобы успокоиться, например, курение, выпивка, еда и так далее. Когда безнадежность, страх и многие другие негативные эмоции захлестывают вас, самолечение может показаться полезным выходом. Самолечение – это употребление алкоголя, наркотиков и других методов для решения проблем с психическим здоровьем. При этом часто упускается из виду тот факт, что это лишь временное решение для постоянной проблемы. Это может привести к зависимости и усугублению проблем со здоровьем. Еда, даже еда является одной из форм самолечения. Если вы заметили у себя этот симптом, это может помочь распознать ваши триггеры и медленно изменить свои вредные привычки на более здоровые, которые помогут вам справиться с проблемой. Существует множество способов привить себе более устойчивые привычки, например, физические упражнения, которые, как доказано, повышают настроение и способствуют спокойствию. И, конечно же, посещение психотерапевта или лицензированному медицинскому специалисту может помочь в дальнейшем лечении.